Можно ли избавиться раз и навсегда от приема препаратов, снижающих артериальное давление? Существует ли профилактика? Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете о неожиданных причинах повышения артериального давления, о которых знают далеко не все профессионалы. Рекомендую посмотреть наш ролик до конца, эта информация вам точно пригодится. Сегодняшняя тема, о которой я хочу рассказать, является мало освещаемой для пациентов, ну и не только для пациентов, но и для врачей. Эта тема посвящена, и возможно, вы сейчас удивитесь, потому что как эндокринолог я говорю об этом, артериальной гипертензии. Все мы знаем, что повышение артериального давления в рамках такого заболевания, как артериальная гипертензия, чаще возникает с возрастом, имеет множество причин, начинает наследственности, вес, прием определенных препаратов и заканчивая какими-то другими факторами. Конечно, такого вида артериальной гипертензии занимаются кардиологи, терапевты. Нередко встречаются ситуации, когда. Человек обращается с повышением артериального давления, с повышенным артериальным давлением, можем узнать точную причину в виде поломки того или иного эндокринного органа. Наиболее часто причиной артериальной гипертензии в рамках эндокринных заболеваний является патология надпочечников. Надпочечники у нас вырабатывают огромное количество различных гормонов, которые ответственны за нашу жизнедеятельность. Подавляющая часть этих гормонов влияет на наше артериальное давление, чтобы поддерживать его в норме. Если эти гормоны будут вырабатываться в большом количестве, уровень артериального давления у нас будет хронически повышен. Повышение артериального давления может встречаться у пациентов с заболеваниями щитовидной железы, при которых либо увеличен синтез гормонов щитовидной железы, либо снижен. Есть еще два заболевания, при которых мы можем встретить повышение артериального давления. Это заболевания гипофиза, при котором происходит выработка большого количества, неконтролируемого количества гормона роста. Последнее заболевание – заболевание, при котором повышается уровень кальция, в крови гиперпартериоз. Для выяснения причин артериальной гипертензии, подозрения на артериальную гипертензию эндокринного генеза дают кардиологи и направляют к нам пациентов для, для обследования. Хотела бы обратить внимание, что если вы уже принимаете э, препараты, которые снижают уровень артериального давления, но этих препаратов в количестве 4 и более, если вы принимаете три препарата, которые влияют на уровень давления, но давление остается высоким, нужно поднять вопрос о патологии надпочечников. И сказать об этом своему кардиологу и подойти к эндокринологам для определения дальнейшего плана. План обследования достаточно большой, поэтому я не думаю, что нам стоит его освещать. Я, наверное, немножко остановлюсь на лечении, что, конечно, параллельно человек будет принимать препараты, влияющие на давление, но зная причину, например, патологию надпочников, мы можем от этой причины избавиться. Как правило, это хирургическое лечение. Реже медикаментозное лечение. Проведя лечение основной причины повышения артериального давления, мы ожидаем, что давление нормализуется, пациенту не придется принимать дальше гипотензивные препараты. В ряде случаев давление может улучшиться, но при отмене гипотензивных препаратов оно вновь повысится, поэтому, несмотря на устранение причины, поэтому пациент продолжит прием препаратов, снижающих давление, но просто в меньших дозировках. Возникает вопрос: а можно ли избавиться раз и навсегда от приема препаратов, снижающих артериальное давление. Я бы ответила так, что если мы знаем причину повышения артериального давления, и эту причину мы можем устранить, если причина кроется в заболевании эндокринной системы, и повторюсь, при устранении этой причины, действительно, в большинстве случаев после устранения причины артериальное давление нормализуется и нет необходимости приема препаратов, влияющих на давление. В каком возрасте чаще встречается эндокринная причина артериальной гипертензии, то есть повышение давления? Чаще такие причины мы находим в молодом возрасте, поскольку все таки врачи больше внимания обращают на повышение давления у людей молодого возраста и проводят гораздо глубокое и расширенное обследование, поэтому причину мы чаще находим в этой популяции. Но никто не сбрасывает со счетов и старшую возрастную группу, где заболевания, сопровождающие высоким уровнем кальция, встречаются чаще, где также могут некоторые заболевания надпочников тоже встречаться чаще, которые, что все это приводит к повышению артериального давления. Поэтому здесь сложно сказать, в каком возрасте. Мы чаще встречаем такие проблемы. От пола повышение артериального давления, связанное с проблемой с эндокринной системой, также не зависит. Каково же лечение данных проблем? Все очень индивидуально, здесь нет единого ответа. Кому-то мы предложим хирургическое вмешательство, кому-то медикаментозное лечение. Повторюсь, все зависит от очень многих факторов. Существует ли профилактика данных состояний, то есть повышение давления? связанные с нарушением эндокринной системы. К сожалению, такой профилактики нет. Патологический выброс э, гормонов, влияющих на артериальное давление, не зависит от внешних факторов, на которые мы могли бы повлиять. И если у человека есть другие факторы риска артериальной гипертензии, курение, употребление алкоголя, наследственный анамнез, э, избыточный вес, на фоне этого артериальная гипертензия будет протекать тяжелее, чем у человека, у которого этих факторов риска нет. В нашей клинике мы часто встречаемся с пациентами, у которых имеется повышение артериального давления. Команда кардиологов, работающая с нами совместно с эндокринологами, имеет большой багаж знаний и опыт, а стоит ли у каждого конкретного пациента провести поиск. Причина артериальной гипертензии в виде патологии эндокринной системы. Если у вас есть вопросы в отношении вашего давления, лечения, диагностики, вы можете обращаться к нашим специалистам. Чтобы записаться на прием в Альфа-Центр здоровья, нажмите на ссылку под нашим видео.